Ребята, всем здорова, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Arkham Origins. мини паузу продолжим. Очень темная игра на самом-то деле, ну... А, я сюда ради блока данных верну, что ли, блин? Да, били это стекло. Извините, ребят. А это сюда же вернулись, взялся сюда, не так. Стоп. Так. Нам нужно сейчас, так, пойти вот, как бы, вот, куда-нибудь вот сюда вот. Это прям для меня дверка она. Пишется она, что она закрыта. Ну, это как раз для меня. International Room. Это просто на Я, e, так, на ИКС, так. Это я это зачистил, это зачистил, это так, я не спецназа, так, на F сюда, прилететь вот сюда вот надо. Друг, тебя не буду пытать очень сильно потому что ну нафига ну кому ты нужен блин? ну кому он ой блин точно сюда же можно вроде бы этот э, взрывчатый гель вот вот собственно я взрывчатый гель подумал сразу про эту штуку и сразу сюда и ее и применил так, стоп. Ну, очень темная игра просто. Не, да невозможно. Темная игра, ну. Я не вижу тут много чего. Тут есть. Кстати, реально, ребят. Ты меня слышишь? Мне плевать, что происходит. Мне сейчас нужно решать другую проблему. Если я дам этому блюду то, что он хочет, он отправит запись в пресс. Что я теперь делать должен? Это лучше... <свист> вот, по стелсу, так надо было делать, поступать. <свист> Тут нужно зажимать будет этот кнопку. Ну и он Он был присут. Он преступник, все равно. Система не работает. Вот. Барбара, постой. Ага, Бэтмен, блин, преступник. Бэтмен за вас сражается вообще-то, ребят. Полицейский. Бэтмен за вас сражается. Хоть он и делает это своими силами, но все же. Но все же он сражается ради вас только. Так, тут очень много будет этих вражины, я знаю. Так, на обратно, вернемся. О а чем мы вы? Да что меня Бог съел? Не могу поверить What в это. Как он там оказался? Так. Right. Раз, два, три, раз. четыре. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять этих вражин тут, пять. Наверх вернемся. Go э опыта хочу себе набрать. Понабрали в полицию, конечно! Ребята, понабрали в полицию, конечно, всяких там по объявлениям, блин. Понабрали в полицию, конечно, по объявлению, блин. Понабрали в полицию. Офицер, помогите! Понабрали полицию, блин, по объявлению, блин, Всех людей. Мне кажется, что реально, в Коттомскую полицейский департамент в эту.. То есть в эту организацию входят только по... по. Не по направлению, а по этим. Так. По этим. По объявлению. А, а кто туда бы пошел Я, честно говоря, не, не, не, не раз туда не пошел так на ну, и... Вот так, он наверху, вот так. А, нет, этот уже облушу так. Эх, так, тут раз, два, три, четыре тут. Yes, сэр. Так, точно, сэр. Так, где респектады? Только их тут трое, так. Стояние один нервный, один нервный, третий нервный. Нервные, нервные, нервные. Эй, блин, брат, ты что там делаешь? Я, сэр. Ты точно, сэр. Вот что ему надо, он тоже псих Ага, псих, псих Не псих, я Бэтмен У нас раненый, нужна помощь Джокер. нам нужен джокер он наверху он наверху а я ага, наверху oh, no. ну, ну не же понабирают полицию вот он, а, людей по объявлению ага быстро какой птичка улетел что ли я не человек птиц я Бэтмен Ну собственно тут как и в Бэтмен Архам Асаун, Бэтмен Архом Сити. Ну нет. Так, лево контрол и правую. Нет. Лео Control и правую кнопку Потому что полностью скорее.. Ау! тут еще один что ли? Ну не же. Так, а тут так С той стороны стоп. Да блин, ну я думал, чёрт, успею, ну блин, ну не успел, как бы. А теперь-ка заглянь под маску. Под эту маску. А под маску будет... Я! Блин. Восемь врагов обнаружен, так. Два так. Да блин, не, ну это, это, задание, это сейчас я должен заново реально проходить, потому что, ну, я тут сгупил, ступил даже. <гручили> Ух, ты, <как. гручили> Ладно, парни, уберите отсюда <гручили> этот <гручили> падаль. Перемещать, чтобы вас не обнаружили. Так. Тут я понял, конечно же. Ага. Пробел. Так. Их восемь тут. Засёк его Куда он, куда он делся? Два Двое Трое, четверо, пятеро Шестеро Шестеро, значит так? Я не вижу Кто-нибудь его видит? Что? На F так Пять yeah. f что куда он делся ага смотрите сверху так тут сколько осталось так раз два три четыре так зимочку побили да Так, а с этой стороны есть кто-нибудь? с нечем. Проблем нету. Никакой проблемы нету. Раз, два... А, не снизу! В Бэтмен Архам Сити и Бэтмен Архаманайт было такое очень странное. Такое очень странное было. Там Бэтмен сам Как бы по наити выходил из укрытия. Сейчас по справимся. Друг ты, чё он тут? А, эх Два, Двое что ли осталось ребят? Нет, трое Левый контрол и правую кнопку мыши. Трое осталось. Нас, нас оставалось. Ай, блин, откуда стрелял? Я не видел. Реально, ребят, я не видел его. <свят> <свят> Чего вообще-то боялись. Потому что я не убийц, я страж справедливости, но справедливость для меня своя. Как и для вас. У вас своя справедливость, у меня своя справедливость. На их... 8. Yeah. Suspect evaded. You being knocked out ain't helping us, man. We need more units. This guy's a serious threat. Watch your corners. I'm son of a bitch. He's here somewhere. I want everything. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их осталось шесть. Насколько. Так, их осталось сколько? Ранен, но не убитый, хочу заметить. Пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, красавец, преследую. Пятеро. Они тучатся сосчастливо. Но ну. Ну, это проход на следующую локацию, ага. Знаем, Вилли. Так, я нашел его, я заселк его. А то, что я сейчас сюда буду лететь. Это кто-нибудь мог засечь? Цель найдена, цель найдено, Ребят. Эй. Тройной удар нужно. Трю совершить. На эф, так, да блин, ну брюс, ну чё кошкин не кошки? ну на эф, ну то что на эф, ну на Меня обмануло. Так, двое осталось, так. О, нет. Нужна помощь. Кто нибудь по на помощь. Я под... Я подживаю... Нужна помощь, я потер... Потерял в рапорте, припомню. Просудие yeah, yeah. торжествует. Я, ребят, уже третий раз проиграл в этой миссии. Я думаю, что буду эту миссию проходить, ну, как минимум, раз пять еще за сегодня, потому что, ну, как бы, будем пытаться с вами. Этом, не, баку, не, ну, вот в чем то проблема. Эта игра очень-очень-очень темная. Раз, два, три, четыре, так, три, четыре, пять, шестеро. На, F. Брюс, ну ёшкинкуш, ну семь, семь врагов осталось. это один из наших я думаю что это кто то из подчиненных Брюса Так шесть осталось, так шесть осталось шесть, дам шестеры. Нифига себе, вот как это действует. Ч так два, три, 4, 5. Я вижу только пятерых, а шестого я не вижу. А не вот так двое. Там еще трое, вот. Пятеро. Ну вот, дождась, пока ситуация вся уляжется. На их так. Сейчас, иду, иду, иду, иду, ребят, извиняюсь, у меня картошка, пока Да иду, иду, слышал Извентиляюсь, ребятки Глубочайше перед вами всеми Извентиляюсь, но Тут надо было пройти Немножко, так скажем, кое-куда Так, на икс Так, так тут 6 врагов Так, нужно еще этого одного Ну ладно, этого так можно Сверху было Этого удар в планировании Этого Так, 4, 5 я вижу, 5 врагов. Ребят, я тут вижу пятерых, как минимум. На F, надо б... Брюс, ну надо на Нафиг. <звук> Я хотел всех <звук> по стелсу, ага. <звук> Я хотел всех их по стелсу загасить. Я хотел всех их по стелсу загасить. Ребята, ребята, ребята, ребята. Годом Си, Готэмский полицейский департамент. На эфт на <таспорожен> <таспорожен> на... надо. На F сюда, так. От на F сюда и отличить детективное зрение, так. Потому что не оно, честно говоря, детективное ни фига не дает. На X выключить детективное зрение, потому что я ничего не вижу, когда я в нем в режиме детектива. Дураки, ребята, вы, вы дурачеллы, Дурачевские. Разошлись-то вы, нафига? Нафига вы разошлись-то, ребятки? Нафига? Нафига? Да, реально. Раз, два, три. Их оставалось только трое из шести ребят. Right yes, sir. Yes, sir. Да блин, да контрол сожмайся, блин. Да блин, да я хотел на тот, на левый, за... Ладно, Ладно, парни, boys, уберите этот Перемещайся так, чтобы вас не обнаружили. Ага, они уже пишут даже про Готэмскую эту полицию, как про бандитов. Ага. Пробел. На X так нужно. Семь сейчас так. Семь врагов. Шесть врагов. Я не вижу нифига просто без этого, без ультрафиолета Бэтмена. Пять. Пять вооруженных. А кстати, а Брюс Уэйн никого не убивает вообще. Бэтмен. Я вижу пятерых как минимум. Не, не убил, никого не убивает. Неважно. Чёрта, чё? Извиняюсь, ребятки, у меня дед пришел. У меня все отвлекают. <звук> вот она. А вот Дед пришел. Вот отвлекать вот прям все. Не, ну я как бы знаешь, мне сегодня Вольтейрит, ну. Я control и сюда. Три врага обнаружены, три вооруженные трое. Вот все вот прям вот отвлекают мне и вс. Ты срочно врач нужен. Как сейчас? На F. На F надо. Ну плюс, ну и тешки, кошки, ну... Ты на F нажми, на F, F, F, вот сюда вот, вот сюда вот теперь, вот сюда вот. Все, последний враг остался тут. Все, справился со всеми в полицейском департаменте Готма. Ага. Шифровальный сиквинатор Он миротворец Серверная. Шифровальный сеген Что-то глушить сигнал. Глушилка какая-то. А, это глушилки. сигнатор. Так, и шкафчик для хранения улик так. Где этот шакач для хранения уликта я, я не знаю, где он находится. Может тут? Или тут. А может кстати тут. для персонала. ну может здесь шкафчик для улик как раз. У меня ждёте? Так, так. Я здесь. Сюда. Нет, шифрование сигнатора надо. Стражи Готэма. Тут все про стражи, все про... По проходу тюремную камеру так, так. проходят тюремную тюремной и так и мы опять снова тут и мы снова с вами в этом злачном месте полиция Готма не так что и хороша, как вам сказано, а? Было. Люди дорогие, может быть, полиция Готма реально не так хороша, как вам говорят многие. Не трогай, у меня жена, у меня дети. А, да, mm -hmm. ну Ну так, так-то они я тоже не прямо. Да? Нет, не сюда. Сюда потом даже так.